Привет у вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся в ЖК Виктория. Здесь такие трехэтажные дома. Здесь их будет еще 8 штук. Очень хорошее расположение домов. Рядом город Краснодар. В каждом некоторых домах будут свои собственные гаражи на первом этаже. Второй, третий и четвертый этаж жилые. Пойдемте посмотрим, что их представляют. Вот он гараж. Вот гараж. Пойдемте посмотрим. Здесь двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Ага. У них у всех что у тех что у тех классные номера. Однокомнатная квартира. 45 Санузел 45 квадратных метров. Комната. Ленточный балкон, да, получается? Стяжки ага. шоу. способом стяжка, кухня. Ленточный балкон. Двухкомнатная квартира 64 квадратных метра. Вход, санузел. Здесь кухня. Одна комната. Вторая комната. Интересная такая планировка помещения. Большая комната такая интересная.